Не хотела бы, чтобы ты когда-нибудь это слышала в моем исполнении. Но я тебе скажу песню, на которой я срубаюсь. Кривые зеркала, я не тяну. Ни в коем случае не повторяйте этот трюк дома, особенно если вам нет еще 18 лет. Итак, посмотрим, как Ани Лорак сегодня выступает вживую. Пусть, в Лучше бы она так не пела. О! Покажи, как подъезжать к верхней нозе вот этому. Ну, я вот это. Но я смотрю в твои глаза! На нашей эстраде многие певцы до сих пор не знают тех приемов и фишек вокальных, которыми они пользуются. Ни она, ни ее педагог по вокалу не знали об этом. Я не знаю, что это такое, друзья, но я им пою. Надо позвонить своему педагогу по вокалу. Очень часто у нее йодли в песне на высоких нотах. Когда вы чрезмерно используете диафрагму, опереть голос на диафрагму, кстати, мало кто знает, что это такое. Сейчас я расскажу вам этот секрет. Как петь ваши высокие ноты эффектно, круто, точно без форсирования и натужности в голосе. Вероника Воршип. Лидер вокального обучения. Эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршип представляет. Итак, будем учиться у звезд. Что у них есть хорошего, мы будем перенимать. Что есть плохого, мы будем учиться на их ошибках, чтобы нам быть лучше. Как подъезжать дозе вот этого? я смотрю в твои глаза. Возможно, кого-то когда-то и учили попадать в ноты именно путем подъезжания к ним, как бы снизу вверх, типа вот эта ноточка, вот такие, вроде бы попал. И, может, это действительно кому-то из вас и помогало поначалу попадать в ноты. И, в общем-то, я не имею ничего против, когда вы только начинаете ваш путь вокальный, и вам нужно научиться попадать в ноты. Но в дальнейшем, если закрепилось у вас это понятие, что в ноту нужно всегда попадать, в высокую ноту особенно, снизу, вверх, тогда это неправильно. Это портит ваш внутренний вокальный слух. Ни в коем случае не берите себе за принцип всегда петь высокие ноты снизу вверх. Это позволительно только лишь тогда, когда вы делаете глиссандо, тогда пожалуйста. А когда вам необходимо взять четко, эффектно, круто вашу высокую ноту, ни в коем случае к ней не подъезжайте. Не представляйте себе, что вы к ней тянетесь снизу вверх, как будто карабкаетесь на какую-то гору и и и -э -э -э -э -э -э. Иначе говоря, вы себе наработаете форсирование, чрезмерное давление воздуха на связке После чего вы будете осипать, охрипать, откашливаться И чаще всего ваш диапазон голоса будет становиться все меньше Смотрите, Аня Лорак здесь подъезжает к высокой ноте снизу вверх. И это слушается очень натужно, напряжно. Таким образом вы напрягаете себя и слушателей. Хотя сама Аня Лорак, возможно, подсознательно или неосознанно до конца, окончательно, она использует технологию сверху вниз, когда поет высокую ноту. И особенно это слышно, когда ей нужно взять очень точно-быстро сразу высокую ноту. И местами, чтобы такую ноту взять, она даже и йоды использует. <связать> Очень часто у нее йодли в песне на высоких нотах. Она пользуется подсознательно, возможно, сама, не понимая до конца окончательно, как она это делает, но она использует этот принцип сверху наверх и еще и плюс с йодлим. То есть, видите? А если же ная, понимаете, как натужно о, даже здесь сумасшедшая. Они сумасшедшая это вот так получится если вы будете петь снизу вверх подтягиваясь к высокой ноте а когда вы пойдете сверху наверх да еще с использованием йодля получится сумасшедшая шедшая. поняли они сумасшедшая видите как Конечно, здесь по умолчанию должно быть нормально развито, поставлено дыхание. И вы должны уже как-то уметь пользоваться вашим вокальным аппаратом и его резонацией. И, кстати, хочу вам сказать, что сегодня на нашей эстраде многие певцы до сих пор не знают тех приемов и фишек вокальных, которыми они пользуются. Просто они где-то подсознательно как-то этому научились, кого-то послушали и просто автоматически скопировали, и у них получилось классно. Например, как было с одной очень известной вам певицей, которая постоянно использовала прием тванг, причем двух видов, как гортанный, так и носовой тванг. При том, что не она не ее педагог по вокалу, не знали об этом? Напишите мне в комментариях, про кого я сейчас говорю. Кто из вас в теме? Еще любви Внедрите в свое пение принцип «сверху наверх». Именно для высоких нот. Пример лестницы. Когда вы спускаетесь с лестницы, вам не нужно напрягаться, вы просто вытягиваете ступню ноги и шпок, шпок, шпок, шпок, шпок. А когда же вам необходимо подняться на лестницу, что вы делаете? Вы поднимаете ногу выше, чуть выше, чем сама лестница есть, чтобы на нее наступить сверху, сверху, наверх. Понимаете, о чем я? Например, нота у вас. Но вы про себя думаете. Представляете, что вы начинаете ее чуть выше. Really Понимаете, будет такой даже эффект. A Все остальные услышат, что вы поете ее очень четко, точно, эффектно. Oh, oh. No, yeah. No, yeah. Поняли? То есть нету... Запомните это понятие для ваших высоких нот. Подъем на лестницу. Своим ученикам на онлайн-обучении я всегда об этом говорю. И самое интересное, для многих это открытие. Если у вас есть проблемы с высокими нотами, или вы не можете овладеть каким-то из приемов, или каким-то из регистров голоса, хорошо себе и правильно его развить, в таком случае можете взять у меня консультацию онлайн. А вот низы у нее буквально пропадают. Сколько их у тебя было? было, просто, но ты, а ты такой милый. Я понимаю, конечно, что когда она поет вживую, ей еще нужно танцевать, двигаться, ей нужно показывать шоу. И понимаю, можно задыхаться, но чтобы не дотягивать часто и постоянно, это уже плохо. Когда вы чрезмерно используете диафрагму, вот так вот надо опереть голос на диафрагму. Кстати, мало кто знает, что это такое. Если хотите, задавайте вопросы, объясню. Опереть голос на диафрагму. И вот так вот тянуться снизу вверх. Мало того, что у вас будет очень жесткое форсирование. Нельзя так делать. Вопрос в том, что нужно знать где, когда и сколько это делать. И при каких техниках, при каких нотах. И смотря на то, каким приемом пения вы пользуетесь. И какой регистр для этого используете. Из-за частого тужинья и опирания голоса на диафрагму получается, что диапазон голоса урезается, с каждым разом все тяжелее брать высокую ноту, а сам голос, его звон краски тембральные перестают звучать, и голос становится тухлым, вялым. У кого из вас такое было, когда вы старались изо всех сил прокричать ваши высокие ноты, а потом начинали страдать из-за этого? Напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вы ощущаете, правильный ли такой звук и такой подход к пению высоких нот? Идите вперед, достигайте своей цели. Вы сможете это сделать, потому что вы хотите петь эффектно, круто. Чтобы ваши слушатели получали наслаждение от вашего исполнения. Спасибо вам большое за просмотр! Пишите нам свои отзывы в комментариях под видео и в социальных сетях. Вокальных вам успехов и всеобщего признания!